OLF Token Pro это коммерческий проект, который создан активной группой предпринимателей и финансистов. Наш проект запускает несколько видов бизнеса как в онлайне, так и в реальном секторе экономики, а также в банковском секторе. Прибыль от этих видов бизнеса распределяется между держателями токен акций Ольф в виде дивидендов, которые будут выплачиваться раз в неделю. Рост курса токенов акций составляет до 50% в месяц. Выплаты по дивидендам составляют до 10% в месяц. Итак, токен-акция Ольф Токен Про – это недешевеющий актив с постоянно растущей доходностью. И это стало возможным благодаря сразу нескольким креативным и смелым видам бизнеса, а также уникальным возможностям, которые дают криптовалютные технологии. Присоединяйся к сообществу Ольф Токен Про. Тебя ждет увлекательное путешествие в мир криптофинансов и стремительно растущей прибыли. Мы ждем тебя!